Новая модификация картриджа Brother2335 Приветствую вас на канале Сам Себе Мастер Оставьте комментарий, подпишитесь на канал Если понравится, поставьте лайк Итак, приступим Сегодня рассмотрим новую модификацию картриджа Brother2335-2375 Флажок сброса здесь выглядит немного по-другому Сейчас мы рассмотрим, как его выставить вот так он выглядит, для того чтобы его выставить надо нажать на шестеренку провернуть до щелчка. Вот таким образом. Нажимаем, проворачиваем. А сейчас я покажу как он срабатывает. В процессе вращения шестеренок флажок оттягивается назад и срабатывает вот обратите внимание на флажок как он отходит сейчас произойдет срабатывание Вот сработал. После дальнейшей прокрутки шестеренка стопорится. Теперь для того, чтобы флажок снова сработал, надо опять нажать на шестеренку и провернуть до щелчка. Эту процедуру надо делать при каждой заправке или после сообщения, что тонер закончился. Нажимаем. И проворачиваем до щелчка если понравилось ставим лайк подписывайся на канал и не забудьте оставить комментарий на этом я заканчиваю всем пока до новых встреч